Уважаемые товарищи офицеры и генералы, уважаемые ветераны внутренних войск, сегодня мы открыли памятник воинам внутренних войск. Это памятник всем, кто ценой собственной жизни отстаивал закон и порядок в стране, кто героически защищал права и свободы граждан России, стабильность и мир в обществе кто, исполнив свой долг, так и не вернулся с заданием. Вечная им память. У внутренних войск благородная, трудная и исключительно опасная работа. Вам приходится жестко пресекать любые посягательства на мир и благополучие наших граждан, противодействовать криминальной угрозе. И всегда ваша главная цель – это защита и безопасность людей. Их покой и нормальная человеческая жизнь. Мы также знаем, что у мировой цивилизации, у всех нас сегодня, есть общий враг. Это международный терроризм. В его арсенале самые изощренные и жестокие методы. И потому в наши дни к вашей работе предъявляются особые, повышенные требования. Предельная четкость и слаженность действий. Максимальная оперативность, умение просчитать каждый шаг. Воинов внутренних войск справедливо называют солдатами порядка. Ваша готовность защищать и прийти на помощь людям – это и есть истинный патриотизм. Именно это ценят вас, люди. Именно на это надеются наши граждане. И ваша задача – эту защиту людям дать. У нас много людей, которых сегодня нельзя вспомнить. Нельзя вспомнить всех. Но я хочу, чтобы мы понимали, что за всем тем, что я что, только что говорил, и за этим событием, и за открывшимся сегодня памятником стоят конкретные люди и конкретные судьбы. Сегодня слова моей глубокой скорби, признательности и поддержки родителям вашего боевого товарища сержанта Сергея Бурнавяна. Сергей был хорошим и смелым человеком, любящим сыном и прекрасным солдатом. Друзья ценили его за настоящую мужскую дружбу и преданность законам воинского братства. Он профессионально выполнял свою опасную, но очень нужную людям работу. 28 марта этого года он погиб, но спас своих друзей, прикрыв своим телом от осколков гранат. Уважаемые Александр Семенович и Валентина Васильевна, вы воспитали замечательного сына. Позвольте вам вручить сегодня награду, Сергеевич, золотую звезду, героя Российской Федерации.